Когда у вас психологическая проблема или болит тело физическое, несмотря на боль, несмотря на проблема, вы входите в поток поднимаетесь на высший уровень сознания, входите в состояние покоя, безусловной любви, безусловной радости, которая возникает, когда вы на высших уровнях сознания находитесь. И вы можете заметить, как боль или проблемы психологические начинает отступать. Каким образом она отступает? Таким образом, что вы находитесь в центре своего покоя, о чем я часто говорю, почувствуйте свою центрированность. Когда поток энергии идет по позвоночнику, мы чувствуем центрированность. У нас спина выпрямляется, макушка идет сама вот так чуть-чуть вверх, и мы ощущаем внутреннее состояние которую можно назвать центрированностью, состояние стержня, ось у нас внутри. И вот, этот, вот это состояние центрированности приводит к тому, что наши проблемы, они оказываются как бы на периферии, со стороны. То есть вы их можете наблюдать. Это еще как центр циклона, когда у вас очень такие большие проблемы, или психологические, или физические, или те и другие одновременно то вы можете занять состояние центрированности и быть в центре циклона. И вот эти проблемы, они как бы крутятся вокруг вас. А вы находитесь в центре и наблюдаете. И чем полнее э, глубже вы ходите в РД поток, тем больше состояние центрированности и тем меньше затрагивают вас проблемы Они уже через вас так сильно не проходят. Даже если вы чувствуете боль вот в этом состоянии центрированности, вы все равно находитесь в покое, эта боль уже не такая, она другая, она меняется она не абсолютная, она не завладевает вами полностью и вот так начинается процесс исцеления это не означает, что уже через 10 минут, через час вы исцелитесь и станете абсолютно здоровым человеком нет, <coughs> я конечно нет хочу сказать но то, что этот процесс начинает запускаться, и он начинает идти, процесс исцеления, это совершенно точно. Вот в этом видео, которое мы недавно, знаете, сделали, я рассказывал о том, что у меня этот процесс, процесс исцеления происходил э, полтора, года. полтора года. Но там было серьезное довольно заболевание, я о нем расскажу, вот в этом видео вы узнаете. А сейчас я просто упомяну для того, чтобы дать понять, что этот процесс иногда развивается довольно долго, и на это есть веские причины. Потому что бывают такие проблемы, которые вот так вот сразу запросто, ну, не решишь. Тем не менее происходит чудо исцеления. То, что врачи говорили, нет, нет, нет, оно происходит. Ну, врачи часто говорят то, чего на самом деле нет тем не менее нужно быть им благодарным потому что периодически они нас спасают на самом деле меня по крайней мере пару раз спасли что есть то есть и за это я им благодарен но вот часто они ошибаются и человек может внутри чувствовать что что-то тут не то что-то тут не так не так как говорят врачи а вот и начинать брать Быка за рога, начинать брать свою судьбу, свое здоровье, свои собственные руки. Когда человек попадает в свой поток, он попадает в какую-то свою ситуацию, которая для него родная, близкая эта ситуация, он преображается не только внутренне, но и внешне. Изменяется его лицо, как правило, оно разглаживается. Оно, оно начинает источать такой мягкий свет. Свечение очень приятное. А, человек раскрывается, человек становится как ребенок, он омолаживается. Вот что такое найти свое место, найти свой поток, найти свое. Это не просто энергии, которая нас запитывает, энергии же бывает разное. Когда мы слышим слово запитаться энергией, то сразу же такой бессознательный стереотип, это значит стать таким энерджайзером. Это значит что, э, стать таким подвижным, гиперактивным, всегда веселым, всегда готовым на действие. Это не совсем та энергия, о которой я говорю. Такая энергия тоже может быть, почему нет? Это энергия огня. Но не у всех людей энергия огня на первом месте. У кого-то может быть энергия воздуха на первом месте, или энергия воды на первом месте. И когда человек получает энергию в своем потоке, если, допустим, у него ведущая энергия – это энергия воды – он не становится энерджайзером, он не становится таким бегунком, который постоянно все хочет делать а наоборот, он становится более спокойным, более умиротворенным, более текучим но от него исходит энергия своеобразная, своя энергия энергия покоя, текучести энергия априорной уверенности в себе это очень интересно наблюдать замечательное замечательное наблюдение Поэтому э, люди часто путешествуют по местам силы, и когда они находят свое место силы, не просто вот место силы, допустим, там, скажем, Байкал или Гималая, или еще какой бы то ни было любой, возьмите, да, куда едут, может быть, вообще миллионы людей едут, зная, что это место силы, это Алена. А вот именно ваше Алена. место силы, которое именно вас заряжает, именно в вашем потоке заряжает, вот когда вы это место силы находите, то очень хорошо, чтобы был кто-нибудь рядом, человек, который вам скажет, как ты изменился, ты вообще внешне преобразился, тебе сейчас не узнать, ты другой человек, это значит, что вы нашли свое место, это значит, что вы вошли в свой поток, и это, кстати говоря, значит, что начинается, но в данном случае спонтанный процесс, Исцеление, самоисцеление. Потому что человек в своем потоке, он спонтанно исцеляется. Он запитывается энергией и это приводит к исцелению. Вот Андрей сейчас сказал о том, что важно найти свой поток. И безусловно, да, то, что он сейчас озвучил, что я действительно я не люблю холод. Я просто панически его боюсь, потому что, видимо, когда-то я это чувствую душой, когда-то я просто замерзла. Я не знаю где, но я прям вот боюсь этого холода. И я люблю все теплое. Мне нравится все теплое, спокойное, мягкое. Но когда я попадаю в определенные условия, я чувствую свой поток, который меня ведет. Я могу стать совершенно другой. Я могу войти в горную реку. Причем я... Это он 10 минут, Андрей говорил, что я там была, на пути, когда мы еще ехали в пункт направления. Когда мы уже возвращались... Мы сделали привал у той же самой горной реки, я вообще просто не хотела выходить из нее. Я чувствовала, как мои ноги впитывают эту ледяную воду, и мне было так хорошо. Хотя вот море, да, здесь тоже люди купаются, заходит тоже мерзнут, но деваться некуда, не прыгают туда, потому что приехали отдыхать. И не впечатляет по сравнению с горной рекой, потому что у каждого человека есть то, что его запитывает, то, что его наполняет. Например, я тоже не люблю и жару, такую вот изнуряющую жару. И когда мы ехали в, Ин... ехали в Индию в 2015 году, уезжали в Индию, мы думали, что уедем туда не совсем. Мы так как бы настраивались. Мы оставляли. планировали, да. Да, мы все старые оставили в своем городе. Мы раздали вещи свои, на чем потом пожалели не раз. Ну, настолько это было тотально, что мы уезжаем навсегда. И Андрей мне всегда говорил, как же ты там будешь-то, ты же, ты же на солнце не можешь так выходить, у меня белая кожа, я не могу долго находиться на солнце. И жара там, постоянная жара, как ты там будешь? Я, честно говоря, я не знаю, не знала. Но я просто ехала в Индию, вот в то место, которое меня привлекало, мою душу. Когда мы туда приехали, я помню, мы остановились в Ришикеш, это самый известный, наверное, город среди всех практиков. Решикеш, столица йоги, да, столица да. йоги, столица духовных практик. Я помню, как мы с Андреем первый день ходили, там невероятная влажность и жара, но почти как здесь, только еще сильнее. Я помню, что под вечер мои ноги, у меня было ощущение, что у меня не ноги человеческие, а ноги слона. Мне никогда не отекают ноги, а здесь у меня было ощущение, что они вот, вот такие большие и просто невероятно тяжелые. И мне так хотелось что-то с этим сделать. И мы как раз подходили к Ганге, вот этот знаменитый мост. Рахманджулам, по-моему, называется, да, который переходят все, переезжают мотоциклы, иногда, наверное, коровы переходят. Подвесной мост, который асфальтированный. Да, такой мост, когда ты идешь, он шатается, еще едут мотоциклы, и идут толпы народу туда и обратно. Коровы. И кажется, что можно, что он может просто рухнуть. Но вот мы подошли к этому мосту, и я почувствовала, что просто хочу войти в Гангу. Я просто хочу войти, а Ганга она ледяная. Даже в жару она просто охватывает твое, твое тело. И я вошла и стояла, стояла, у Ганги очень сильное течение. Я чувствовала, как на меня течет эта ледяная вода, но мне было так хорошо. Я просто наслаждалась. И как-то мельком я прочитала, вот когда мы приехали в Индию, кто-то писал как раз вот о Ришикеше о Ганге, что посидите вечером на берегу Ганги, помедитируйте, и Ганга ответит на ваши вопросы. Вы знаете, я очень скептически отношусь к таким заметкам, думаю, ну да, на все вопросы так и ответит сразу. И я просто зашла, потому что мне невероятно хотелось охладить свои ноги. Я стояла и чувствовала Гангу, как она течет. И вдруг в какой-то момент я почувствовала с ней особенную связь, я почувствовала что она живая, что она сейчас взаимодействует как-то со мной, что она разговаривает со мной. И мне просто из души само, сами полились как-то слова. Я не помню, что я говорил, Может быть, о том, чтобы она меня исцелила или э, облег, облегчила мое состояние, не помню. Но что-то из души у меня лилось. И вы знаете, когда я вышла на берег, я вдруг почувствовала, что у меня как будто и не было этой тяжести, можно сказать, ну да, это ледяная вода, просто она привела в порядок сосуды и так далее, стенки сосудов, тонизировала и так далее. Но могу сказать другой пример. Я почувствовала эту особенную связь тогда впервые с Гангой, и эта жара в Индии за год проживания в ней ни капли меня не смущала, никогда. Да, было жарко, да, с тебя течет пот, и да, с тебя течет ручьями, но это не смущает, потому что чувствуешь свое родное, потому что ты чувствуешь, что тебе здесь хорошо, что твоя душа живет в этом месте. И вот, пожалуйста, про гангу расскажу еще короткий случай. У меня э, случился вывих очень сильный, вывих руки. Я буквально вот не могла запястье повернуть, вот так вот легко не могла повернуть. Мне невероятно было больно. Я очень страдала, боль была жуткая, просто вот ну, не могла функционировать правая рука. И мы как раз приехали в Ришикеш, по-моему, мы собирались в паломничество, приехали снова в Ришикеш и пошли к Ганге. И туда приходит омовение совершать индусы, просят об исцелении. И я просто, знаете, вот просто ради уже того, чтобы, ну, ну что-то сделать со своей рукой, я опустила ее в воды Ганги, я снова почувствовала эту реку, я снова почувствовала, что она живая, что в ней огромное количество живых душ что она говорит с тобой и я попросила ее об исцелении попросила и забыла и как-то вынула рукой и забыла об этом и, по моему в этот же вечер я уже могла вращать своей рукой еще боль оставалось немного но я могла ей вращать и я обратила тогда внимание с андрея сказала ты представляешь меня ганга исцелила он сказал, ну здорово, а потом рука совершенно, боль ушла, не возвращалась. То есть вот такое чудо, такое чудо. Это место силы, место силы твоей души, которую ты чувствуешь, и тебя не смущает ни ледяная вода, ни какие-то там некомфортные условия, да. Тебе хорошо, потому что это место, оно тебя напитывает, оно тебе помогает. И что самое интересное, расскажу и третий случай, тоже с Гангой связанный, вот такая мистическая река. Ма-ганга, мать-ганга. Мы же жили в Южной Индии, ганга течет в Северной. И мы с Андреем очень долго ходили в тот день, очень много ходили, поднимались, спускались по горам. А там такая скалистая порода, очень неудобно спускаться, и стопа наклоняется под таким углом сильным, и фасция растягивается, фасция под мышцей. И когда мы пришли домой вечером, я просто почувствовала, что я не могу встать на ноги с постели, потому, потому что ноги просто болят жутко. Вот на сгибе, где, где стопа, я просто не могу на них встать. И что делать? Ходить-то мне нужно. Я думаю, вот была бы здесь Ганга, она бы меня исцелила. И что я сделала? Я просто мысленно настроилась на эту реку, попросила ее снова об исцелении. Во благо, кто-то перевел нам тысячу рублей. Вот видишь, в, Володя, большое. ты хороший тон задал. <связываем> Спасибо вам большое. да. Спасибо. И просто вновь попросила Гангу об исцелении. Я представила, что я снова сижу на берегу той реки, рядом с тем же храмом, и опускаю ноги в эту воду, соединяюсь с этой рекой и прошу ее об исцелении какие-то считанные, я не знаю, секунды, минуты, но боль ушла. Боль ушла, и, и я смогла спокойно стать на ноги, потому что ноги были ну, в невероятно плохом состоянии. Вот такие чудеса происходят, когда мы находим свой поток. Да, конечно, я уверена, что у меня просто были прошлые воплощения индийские девочки мои родные, которые меня близко знают. Они мне не раз говорили, что видят меня в индийском виде, в индийском саре, где-то на берегу реки, в Индии. Ну, видимо, это действительно так и было. Поэтому такая и есть глубокая связь с Гангой. вот просто приехав в Индию, она у меня активировалась. Но, вы знаете, я почему-то думаю что даже если вы приедете сейчас не лучше конечно время для поездки в индию но если вы окажетесь вот в таком месте и попросите также исцеление то она исцелит и вас потому что это невероятная живая река настоящая человек должен дойти до пика боли человек когда к нему приходит боль он даже должен ее усилить так чтобы она стала невыносимой и когда он доходит до пика боли, ему нужно предпринимать определенные несложные действия по осознаванию. Тогда его подсознание открыто, и он может довольно легко найти корень причину этой болезни, этой боли, этой боли или этой проблемы. Потому что боль может быть не только физической, но и психологической. У человека со здоровьем, с физическим, слава богу, все в порядке, но внутри мучает его страшно и мучает долго и мучает как бы беспросветно то есть никак невозможно решить эту проблему и вот тогда он входит в эту боль но ее усиливает еще сильнее у себя внутри доходит до пика этой боли и дальше начинается процесс осознавания тут я оставлю еще одну интригу для того чтобы вам было интереснее на фестивале проходить этот процесс Потому что этот процесс мы будем проходить в группе, процесс осознавания и исцеления. И этот процесс, возможно, не исключено, мы будем проходить индивидуально. Будет на фестивале такой процесс, когда мы будем это делать практически. А практически проходить процесс исцеления. И я должен вам сказать, что это процесс не из приятных То есть это не тот процесс, когда... Вам нужно представить себя на каком-нибудь райском острове, на белом песке, под пальмой, а рядом плещутся дельфины, и вы так исцеляетесь. Ничего подобного. Придется столкнуться с неприкрытой своей болью, придется посмотреть ей в лицо и признать очень простую штуку что, оказывается, наша боль – это мы. Наша боль – это часть нас. Она как бы нам родная. Это следствие нас самих. Это следствие нашего образа жизни, наших поступков, нашего образа мышления, нашего отношения к жизни, к другим людям и к себе. Это часть нас – боль. Просто эта часть, она стала настолько невыносима для нас, что превратилась в боль. И она, эта часть, как бы говорит, что пора уже освобождаться от этой части. Пора проходить трансформацию, в результате которой вы сможете осознать и понять корень своей боли, истинное ее лицо, и в результате происходит феномен исцеления я понимаю, что говорю немножко загадками, но вы знаете довольно трудно разговаривать с камерой, хотя я понимаю чувствую, что а, там вы слушаете нас, видите нас тем не менее, вот я сейчас говорю с камерой я вижу вот ее объектив а когда мы будем на фестивале выполнять, проходить через этот процесс, я буду видеть ваши лица я буду чувствовать вас и будут видеть вас другие люди, и вы будете видеть других людей. Это живой, настоящий процесс. А, такие короткие процессы, процессы осознавания и освобождения от проблемы, вы могли наблюдать на некоторых наших интенсивах, ретритах. А, я не помню, год, это был до 20 й кажется, год. А, да, наверное, 20 год, это был интенсив в ясном Яснополе. И там была такая одна участница, я не буду ее называть имени, которая задавала вот вопрос, который ее давно мучил и, в общем-то, вызывал у нее большой психологический ди дискомфорт. И очень коротко, так как бы вскользь мы с ней, я с ней поработал на процесс осознавания, и вдруг у нее действительно, как говорится, пробило. Она поняла, в чем корень ее проблемки, и это проявилось... Таким образом у нее а, так расширились глаза, стали такие как лампочки, светящиеся, полу полувосторженные, такие вот, я сейчас постараюсь показать такой вот взгляд, покраснело лицо, не потому что ей стало стыдно, а потому что поняла, вот так, вот так вот у нее был вот, процесс осознавания и освобождения от проблемы, примерно таким образом происходит. Но может происходить и немножечко иначе. У вас осознавание произойдет, и вы захотите уединиться, вы захотите побыть с собой, даже полежать, накрыться одеялом, чтобы вас никто не видел, и вы никого не видели. Потому что осознавание, корня своей проблемы, часто приводит нас к тому, что мы в жизни как-то вели себя очень сильно не так. Ну вот то, что называется иногда вот нагрешил, да, человек. Алена, 500 рублей, спасибо, Алена. Спасибо, Алена. И приходит осознавание того, что ты что-то очень сильно делал не так. А ты этого не знал. Ты просто так жил, потому что у тебя программа это есть, и ты автоматически и бессознательно эту программу реализуешь в жизни. И так может длиться годами, очень долго до тех пор пока это не накопится и не превратится в боль потому что это деструктивная программа она не может ни во что другое перейти кроме как в боль в проблему в страдании и вот наступает тот момент когда она перешла в боль она эта боль начинает вас мучить, и вы в какой-то момент начинаете понимать что вы должны с ней справиться самостоятельно что врачи не помогают они разводят руками вы начинаете с этой боли работать и вот понимаете, что эта боль оказывается целая череда ваших жизненных поступков. Ваша боль – это есть выражение вашего отношения к жизни, которое, ну скажем так, обтекаемо-деструктивное отношение к жизни. Или, как может быть выразиться христиане, греховное отношение к жизни. И вот когда вы это осознаете, вам становится горько, стыдно, совестно, и вы так сокрушаетесь, и происходит такое настоящее раскаяние, покаяние, человек хочет остаться одному, укрыться одеялом, и так действительно по-настоящему раскаяться. Вот когда все это происходит, тогда можно сказать, что человек прошел свой урок, он понял, что та или иная программа, она действительно для него деструктивна, Действительно, она ему вредит. Он-то может быть всю жизнь думал, что это прикольно, что так вот даже весело себя так вести. А че? А че? Я как хочу, так и веду. Я свободный человек. Да, конечно, ты свободный человек, без проблем. Но просто, а эта деструктивная программа, деструктивный образ поведения привел к тому, что ты сам себе наработал эту боль, эту проблему, и вот теперь на, пожалуйста, хочешь режь, хочешь ешь ее. Вот и все как говорится, все возвращается, все что мы делаем, все даже о чем мы думаем, остается у нас в нашем энергетическом коконе и в конце концов переходит на наше физическое тело. И если мы думаем о чем-то деструктивном, о чем-то плохом, тем более желаем зла другим, завидуем, злимся на других, и это постоянно, постоянно, постоянно, или обижаемся на других, ну и так далее, целый перечень. Да? Опять кто участвовал на живых ретритах, я если помните, рисовал такую графу, где верхняя часть она красным цветом, так сказать, условно говоря, положительные эмоции, да, а нижняя часть она черным цветом, условно говоря, негативные эмоции. Вот когда мы испытываем целый комплекс, очень много всяких разных негативных эмоций, они у нас накапливаются, накапливаются, накапливаются, и мы так еще думаем, а что вот он действительно такой паршивый человек, почему я должен его любить, я буду злиться на него, я буду мстить ему, я буду обижаться на него, буду гадить ему чем-нибудь, да. И таких людей почему-то в жизни встречается, ну, дополна. Так что всегда есть причина для того, чтобы обижаться, вредить, злиться. И вот это происходит, происходит, происходит, происходит, происходит, и в какой-то момент, бац, у вас эта болячка возникает. И когда вы вдруг осознали, откуда эта болячка, увидели вот эту целую череду своих жизненных поступков, вы так вот схватились за голову и сказали, что же я наделал, какой же я был дурак. Как я мог этого не понимать? А тогда мы этого не понимали. Такая жизнь, такие вот правила, игры, все, что мы делаем, все нам возвращается. И если мы хотим жить свободно, радостно, легко, успешно, ну и так далее, да, то приходится, приходится освобождаться от этих деструктивных программ, от всяких таких темных наработок. Иначе они не дают двигаться. И чем больше ты занимаешься реальными духовными практиками, тем четче ты видишь эти программы. Это происходит вот прям очевидно. Для тех людей, которые занимаются духовными практиками, они со временем очищаются, а когда человек более-менее очищается, он уже видит какие-то темные пятна и в других людях, в первую очередь, конечно, в других это так удобно видеть в других темные пятна, а потом начинает видеть их в себе. И когда вы начинаете видеть эти темные пятна в себе, вы понимаете, что они как клещ, который вцепился, или как крюк, который вам вонзили. Вот, и вы хотите идти вперед, развиваться, чтобы было лучше, было шире. А этот крюк вас держит. И пока вы этот крюк как-то не отцепите, никуда мы вперед не пойдем. Вот до этого даже тоже доходит. И вот когда этот крюк отваливается, вы чувствуете, Фух, как свободно. И проблема в теле сразу же соматическая уходит раз, и болячка прошла. И потом приходите к врачам, говорите, все, нет у меня. А я говорю, да не может быть такого. С их точки зрения, не может быть, потому что они в основном, в подавляющем большинстве, они решают проблему чисто только на материальном плане. А корень проблемы всегда находится где-то на энергетическом плане. Вот такие интересные вещи мы будем... Делать решать на фестивале. Мне очень нравится, что на ретритах у нас идут два направления. Идет направление мужское, идет направление женское. И знаете, очень часто неправильно относятся участники, например, к таким процессам, как танец, мистический РД танец, как сеанс о дешахте. Женщины часто приходят, ну, просто отдохнуть. Ну, такая атмосфера на ретрите, хочется отдохнуть. Но на практиках осознания все напрягаются, думают, так, мне срочно надо что-то осознать. На самом деле работают все практики, все направления. И какая, в какой-то практике случается разрешение. И человек говорит, да, мне вот это помогло. На самом деле помогло все вместе. Mm -hmm. Не может быть одно отдельно от другого. Невозможно отделить осознание от тела. Потому что все связано. У меня есть моя родная душа, она занимается массажем. Она делает массаж, но массаж она делает удивительный. Мы с ней познакомились на одном из наших ретритов, встретились, вернее, на Байкале. Она там делала массаж. И когда она мне сделала массаж, я просто поняла, что эта энергия мне настолько родная, что все, что она сейчас сделала своими руками, это мне очень знакомо. И она мне буквально сделала три массажа, потому что мне это тогда было очень нужно. Ну, все, что мы успели, три раза. Но настолько облегчило мне мое тело и мои процессы, что сразу же всплыло что-то негативное, какая-то программа, которая сидит в теле. У нас все взаимосвязано. Тело, сознание, душа, все настолько переплетено. Все тонкие наши тела, настолько связаны с физическим телом, потому что если где-то есть на одном из тел эта проблема, она обязательно будет сигнализировать на физическое тело. Например, тоже в 2020 году был рождественский ретрит, у меня была одна девушка, она у нас посещает традиционно рождественские ретриты Наташа, И когда был мистический орды танец я, как правило, смотрю, как человек танцует, это не просто танец, движение, расслабление. Это именно энергия в связи с телом, как она себя проявляет. И когда я вижу, что человек вроде бы движется, но у него там застой энергии в каких-то вот местах, я просто подхожу и начинаю выправлять его тело, говорю, вот так сделай и двигайся вот так. И когда человек двигается так, как я показываю, у него часто случается какой-то удивительный процесс. И вот я также подошла к этой девушке, показала ей, как э, руками танцевать от сердца. Она вроде бы танцевала красиво, но это было не от анахата, не от сердца. И я ей немножко буквально подправила и сказала, попробуй вот так сделать. И она сделала. Потом она подходит ко мне после танца уже вечером и говорит, Шанти, ты знаешь... Ты вот подошла ко мне и поправила руки, сделала так, чтобы они двигались от сердца, и они у меня начали двигаться от сердца, и вдруг у меня полились слезы. И я почувствовала, что из меня вышла обида на моего РД. Она не могла у меня выйти 4 года. Она, оказывается, там у меня внутри сидела, в сердце, а я это не осознавала. Я думала, что я его уже давно простила, а из меня это вышло. И сейчас мне так легко... «Мне так хорошо, и я совсем на него не обижаюсь». То есть понимаете, насколько человек вот накопил энергии да, в практиках, и вдруг через танец, через казалось бы, ну, что такое движение руки от сердца, вышло. Выш, Вышла через слезы такая обида. Такие чудеса случаются. Сейчас расскажу тоже немного о своем собственном чуде. Вы знаете, когда мы с Андреем встретились, я уже как-то рассказывала, что у меня очень такая история... А, печальная, да, травма с детства, когда папа ушел из семьи. Это была моя огромнейшая травма. Таких у нас очень много людей. У кого это было, тот меня поймет. И эта травма, она вот жила, эта боль, она жила во мне все эти годы. И даже когда мой папа умер, когда ему мне было 20 лет, и вдруг он умер, и рухнул мой мир, я обиделась на него за то, что он умер. Я сказала ему, как ты мог уйти, как ты мог меня оставить? Ну, То есть, понимаете, это второй раз в жизни, когда он ушел. <laughs> когда он ушел и оставил меня. Первый раз это было в детстве, второй раз, когда он ушел из жизни. И я жила с этим, но ну, я не осознавала, что это что-то внутри есть. Я, я любила папу, я всем сердцем его любила, никогда ничего негативного к нему не испытывала. Но вот эта детская травма, она внутри где-то осталось очень-очень глубоко. И когда мы с Андреем встретились, эта травма начала о себе говорить. Она вдруг начала выходить из меня. Я вдруг сразу же, сразу же, в первые вот дни нашей встречи, когда мы с Андреем ходили, общались, я говорю, ты знаешь, я чувствую, как много во мне обида на моего папу. И, И это обида на твоего папу? Она не давала нам общаться. То есть Шанси, она реально видела во мне. Подожди своего, да, я своего сейчас. Отца. Вот это вот очень да. интересно. И Андрей сказал, эта обида должна из тебя сейчас выйти, исцелиться. Потому что между нами шел огромный поток любви. Огромная энергия шла между нами. И он мне сказал, она исцелиться должна, эта обида. Да, вот что-то такое ты мне говорил. Да, да. И даже даже в какой-то момент, я помню, мы стояли с Андреем друг напротив друга. В парке. В парке, да, в нашем парке, в котором мы всегда гуляли, зимой, и летом, и весной, и осенью. И я смотрела на него, смотрела на Андрея, а видела лицо своего папы. Хотя внешне они не вот как один в один под похожи, но есть что-то общее, но не настолько. Я говорю, я не понимаю, что происходит. Я вижу своего папа в тебе. Я его лицо сейчас вижу, он на меня смотрит твоими глазами. А Андрей на меня смотрел глазами с любовью. Я чувствовала, как в этих глазах тепло, любовь проникают в меня. И вот происходил такой спонтанный процесс исцеления. Ну ладно, я не буду все подробности говорить. Я говорю о том, что с 2012 -го года очень-очень много лет ну сколько? До шестнадцатого? До шестнадцатого. Получается, четыре года у меня происходило отпускание этой обиды. В разных практиках наших. Приезжаем ли мы куда-то с живым тренингом? Проводим ли мы онлайн-медитацию? Провожу ли я там что-то... Мои какие-то личные процессы происходят, очищение. У меня всплывала эта обида, и я ее отпускала. Я осознанно отпускала эту обиду. Просто лежишь в шавасане после йоги, и чувствуешь, вот оно всплыло. И начинаешь говорить какие-то слова своему папе, я прощаю тебя и так далее. В общем, много-много чего было сделано за эти четыре года. И я была уверена, что эта обида, она ушла. И вот мы в 2016 году, в январе 2016 мы оказываемся в Южной Индии. В Южной Индии мы снимаем комнату в доме у индуса, вместе с ним живем хозяин дома индус и он оказался нашей родной душой такая удивительная была встреча просто невероятная и он делал аюрведический массаж и преподавал также хатха йогу и вообще когда мы зашли в его дом мы почувствовали вот там такая благостная энергия да вот помнишь это состояние очень хорошая такая энергия вот весь дом был наполнен этой энергией и так как у меня были там проблемы со спиной Адрини сказал, ну, вот сходи к Раджи на массаж, может быть, он тебе поможет. И я пошла к нему на массаж, и он делал мне массаж аюрведический, и он массировал мне икры ног. Икры ног, а в икрах ног, по учению Кастанеды, Дон Хуан ему часто говорил, что в икрах ног у нас есть тоже определенные точки сборки, в которых хранится наша память, память прошлого. И... Вот как раз он мне промассировал икры, и у меня вдруг спонтанно всплыло воспоминание опять папы. Вот этой ситуации, когда он меня покинул в этой жизни, когда он ушел из семьи. Я чувствовала себя брошенной, ненужной ему. И вдруг у меня случилось такой, случился такой интересный процесс. Я увидела дом, где я родилась, то место. Увидела как бы маму и папу. Вот они поженились, вот они уже семья. И меня еще нет у них. Я еще должна только родиться. Они меня достаточно долго ждали. И вдруг я почувствовала себя душой, которая видит этот дом, видит этих родителей, маму и папу. И вдруг я понимаю, что моя душа, она знала все заранее. И она выбрала именно этих маму и папу. И она знала, что когда родиться у них то папа уже начнет уходить из семьи то есть у меня происходит такое мощное осознание на уровне души на уровне может быть манического тела скорее всего потому что душа она там это выбор души перед воплощением я вдруг это проживаю внутри и понимаю что я сама выбрала этот опыт чтобы папа ушел из семьи чтобы я могла научиться безусловной любви. Потому что все это время я любила любовью зависимой, я привязывалась. А я должна была научиться безусловной любви. И я именно для этого выбрала этот опыт. И когда это случилось у меня, осознание внутри, вот это все прошло через меня, на массаже у меня потекли слезы. Я просто плакала. Плакала, потому что... Мне вдруг стало все ясно, и эта обида ушла, и больше она не возвращалась. И до сих пор ее нет у меня в сердце. Я чувствую своего папу, я чувствую его душу. Иногда в своих практиках я его чувствую очень хорошо и общаюсь с ним, но я не чувствую, что он сделал что-то плохое для меня, потому что я сама это выбрала, потому что мы договорились об этом с ним. И я знаю, что, может быть, когда-то в следующей жизни мы вновь встретимся. Или, по крайней мере, когда я вернусь домой, в свой родной дом, в космический, то мы с ним там встретимся. Потому что это очень-очень близкая мне душа. Невероятно родная.